Аллоха всем, банда. Сегодня снимаем челлендж Левша против правши, старший против младшего Проигравший у нас будет кушать Что? Перчик? Перчик горошками Все, начинаем Сейчас я накажу этого маленького засранца И покажу, что старший Фавориты! Сейчас покажу то, что младшие братья всегда круче, сейчас накажу старшего, унижу, будет ниже меня, М может, не в возрасте, короче, пиздаем. одним словом. Готов? А, обман! Замечательно, поразительно, гениально! Вторая попытка. Ну, сука, по центру. Это хотел. Это переиграно. Морально. На, да, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? И сейчас все по центру, сейчас постараюсь угол правый заходить. Пока идет этот, он не слышал Вся как хотелось, вс идет по плану пока что. Хочу мяч поднять, попытаться в девятую для красоты. Девятка не получилась, но одно угол тоже нормально. Пропустил ты мяча, один вообще глупый. Ладно, надо наказывать этого малого левой ногой. Буду сначала, наверное, по девятке стрелять. Посмотрю вообще, как пойдет. Да и хотел? Сука. Первую уверенно положил. Продолжаем. А -а -а. Вернулась, вернулась мне. Зато вот пропущенный гол. Все вернулось мне. Ну, все, в принципе, я с ним сравнялся. Сейчас буду. Сейчас буду в девяточку давать. Попробую, красиво сделать. Не, нихуя! Чуть-чуть а <Aziz> а -а -а -а -а -а -а. не хватило. Все сделал правильно. Чуть-чуть. Сейчас на штрафных надо пытаться сильно бить. А то у меня вообще удары сильно не летят. Бью вот только на точность. Не знаю, мяч у меня вообще не поднимается. Хочу в девятке закладывать. Ладно. Готов? Сука, надо сильнее бить. Надо намного сильнее бить. Прям намного. Пробуй сильнее. На, да, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. что делать до силы надо учиться надо учиться учение всему голова не хлеб, больше хлеба нет У меня нога тела опорная Да перебей! Похуй! Да перебей! Да похуй! Перебив давай! Какой перебив? Вырежем этот удар А то ли? Да давай ты не не Есть преимущество, что мой старший брат, он меня любит очень сильно, наверное, хуй его знает. Один пропустился штрафного, сейчас также Надо один забить, сравняться, буду красиво, все мячи в один угол, в девять, в левую девятку было, для него правая. Летела по траектории прям. Надо, надо, надо один, хотя бы один, чтобы сравняться. по центру пошел, если бы уголок ушел, было бы нормально. Остается два удара, я еще не забил, нужно сравниваться. Пора, пора с ним сравниваться. Я сказал, что буду все удары бить в левый угол, сейчас этот, этот пойдет в правый угол, наклонный Один удар остался, один гол. Как же все красиво и правильно летит по исполнению. Хоть я и правша, но у меня хорошо летит слевой. Но уже нужен гол. Бля, охуенно, мне прям нравится левый. Если я не забиваю, ты выиграл. Да. Ты же тоже О! -о. О, -о. А я ни Все, решающий удар. Либо сейчас кушаю перчик, либо продолжаем куваться. Все удары хорошо летят, значит один должен залететь. Я считаю, что вот этот нужно забивать сейчас. Как кровь из носа. Не хочется проигрывать. Я думал он специально в том углу стоит и пойдет в тот угол я сейчас положу нет он просто стоял там жопа все переходим к казанию молодежь на глаза. с моим гастритом мне кажется и у меня сегодня буду умирать Это жестко. Покажи в камеру. У -у -у. Чё, проиграл, надо выполнять. Все, переходим к наказанию. Он ядреный Мама Джан. Сегодня будет кому-то плохо. Кто бы что ни говорил, это полная письма фи... еба. Да мир выплева выплевывай, если что. Да выплвывай, выплевывай. <laughs> да выплюнь Сейчас тошнит ну, шо. Меня сейчас вырвет Чуть-чуть поймал Да выплю. Кому контент этот тоже? Я одну попробую. Это пидец. Это пистольный мир. Ты что не сплю? Фу. Это очень жестко. Я, я думал, это лайтово вообще будет. Нет. Это очень, это очень, это очень жестко. Фу. Я у него. В следующем ролике я у него беру реванш. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на соцсети, пишите в комментариях, на какое наказание сыграть. Все, всем пока.